Хорошо, давайте выше, да? Поднимемся выше. У нас еще чуть-чуть осталось. 2,5 на шкале эмоциональных тонов. Скука. Плик <соскоп> <соскоп> Да, ну мой. Ной. ТЭЦ. Отс... <соскоп> <соскоп> да, каждый из нас может попасть в такое эмоциональное состояние, но я очень часто вижу таких в таком эмоциональном состоянии детей или людей, ну скорее детей богатых родителей. Есть у вас, друзья, дети богатых родителей. Вот. Знаете, почему они попадают в такое эмоциональное состояние хронически? Они не опускаются... Они, не одни. они не, не одни постоянно практически. Они с кем не общаются с, с детьми своих... Они И... ничего не делают. Ну, ну без сообщения. Да. Они только расстаются, да. Они общаются с детьми другого уровня. У них не, нет проблем, будет. по сути. Вот... Я услышал все ваши мнения. А теперь... Ничего не я, теперь раз... я вам расскажу, как есть. Я не сказал, что это неправильно. Вообще не говорил ничего такого. Вы сами решите, правильно это или нет? Ладно? У каждого из нас, как и у детей богатых родителей, есть цель в жизни. И когда мы рождаемся, у каждого из нас, как и у детей богатых родителей, есть цель в жизни. И вот, например, здесь мы родились, вот длина жизни. А вот тут цель. Вот дети богатых родителей родились. Живут, живут, живут, живут. И вот именно исполнилось лет 20-25. Им дали квартиру, машину, деньги, мужа, жену, кому как, да? Бизнес, все остальное. Угу. Есть Ой, к чему не... стремиться? Да, цели не исключаются. Скучно? Угу. Все. Угу. Получение быстрее. Самое главное, которое, самая главная ошибка, которую дети делают, родители, угу. которые богаты. Они дают своим детям то, что они, может, сами не имеют. Я их понимаю, да? Но это не значит, что дети не должны сами достигать этой цели. Им будет просто неинтересно жить. И вот 20 лет они делают медвежью услугу. Понимаете? Mm -hmm. И они живут, mm -hmm. не, mm -hmm. не напрягаясь, mm -hmm. все хорошо, я на Мерседесе катаюсь, ничего, нормально, скоро Феррари куплю, ну, нормально. Mm -hmm. Все хорошо. Знаете, mm -hmm. как то выглядит? большим расстоянием между словами, говоря. Я не дорого запросто. Немного <свят> выглядит серьезно. Ну <Но> и скучно. <свят> <Не могу говорить. свят> вот это сколько? Ясно? <свят> Выше. Пойдем-ка. А, фотограф. Если забываю, <свят> <про фотографии, свят>. Я сейчас забыл про фотографию, но сейчас покажу. <свят> угу. <Очень свят> из нас иногда попадает такой станешь да давайте признаем это тоже да это нормально но мы же люди вот все мы здесь лаг где-то плаваем да хорошо